Что за... Что это? хаешки котятушки с вами снова Неллил, и это игра 5 на чаю Барсика! Вот он такой милый сидит, господи! Ладненько, давайте продолжить! Что-то было не так со связью, но давай не будем об этом. Окей. Okay. Так вот, что вчера было. Мы заметили в твоем доме робота, который выглядит как обычный плюшевый мишка, поэтому остерегайся, и его через планшет. Как ты уже заметил, планшет не из лучших, мы не могли позволить тебе что-то получше. Да и таких случаев, как у тебя у нас совсем не было. Говорят, есть одна мастерская, где делают роботов, уже каких-то там умных. Я тогда а, в этом вот не верил, но теперь... Может, стоит их, их правда навестить, чтобы узнать, не избежал ли от них какой-то робот наподобие игрушки. О, в общем, не унывай, мы разберемся во всем этом. Пока. Что это такое? Смотри, смотрите! Охренеть! Что ж, у нас уже один час. И у нас добавился еще один объект. Что-то начало светиться в туалете. Вот за фук. В туалете что-то было. не в моей комнате никого нету. И почему я не могу вырубить свет? А! Ты что за камера? <п> мяу! Япона, матерь! Продолжить! И я продолжить нажала. Айло. У меня когда-то тоже так телефон звонил. Алло, это я, Дженди. Да, привет, Дженди. Мы уже все поняли, но я не. Я до сих пор не понимаю, как они нападают. Главное, откуда? Как мне понять, что он был здесь? Ну, допустим, он появился, ну, а -а -а! башки нет. Может, надо какие-то действия определенные запомнить? А вот и башка. А тело где? Вот и этот появился. Пополнение коробки. Что за коробка? Ладно, в любом случае, не пока что вроде бы как далеко. А вроде бы и нет. Вот он появился. Это же Барсик, да? Это Барсик. Стоять. Пока что вроде как никого. Поэтому я сделал пополнение коробки. А кто где? Я эту хреномать нигде не вижу. Вот он. Здесь, наверное, где-то. Так, окей. Раз он где-то здесь, то я вот так вот посмотрю немножко. Скорее всего, камера мне нужно просто, чтобы ознакомиться, а еще для того, чтобы следить за кормом. Или как оно там, коробка. Что за... Что это? был в комнате. Он исчез. Ух ты, вот оно, как. Принять. Он уже близко, поэтому... Если я буду задыхаться, то... Нужно срочно будет одевать маску. Ну и где ты? Или ты нападешь, когда у меня коробка закончится, а? Где ты, тварюга? Так, один напал. <свистит> Ой, шикосик. На меня кто-то там еще, что ли? А, это на меня синяя хреномантия сейчас напала. И, кстати... До скольки вот эта токсичность держится. Если это держится примерно до 10, то все очень плохо. Но в любом случае, котятки, на одну ночь у меня уходит одна серия, поэтому. Вот такая вот она коротенькая вышла. Поэтому на сегодня все, котятки. Мы увидели с вами новый скример. И это уже хоть что-то. Так, больше информации о группе игры ВКонтакте. Ага.